Все миновалась, мимо промчалась время любви, страсти и мучение, мрак забвения, скрыся а вы, скрылись а вы, так я примены слава. Сладость кусил Города Елены, цепи забыл. Сердце ты в воле Все позабудь в новой сей доле. Счастлива будь! Только весною зефир младой. Розой пленен В юности страстной Был я прекрасный В сеть увлечен Нет, я не буду Впредь воздыхать Страсть Позабуду, позабуду. Скоро печали встречу конец. А для тебя ли, юный певец? Вслед за мечтой учиться толпой В мирном живище На пепелище В чаше простой Стану в смиренье Черпать забвенье И для друзей резвой рукой Двигать струной В скучной разлуке, так я мечтал в горести, в муке. Себя услаждал В сердце вожжённый Весною, юную хлою, вздумал любить, вздумал любить, как ветерочек ранней порой. страстью играл. Милуйте всех обожал, всех обожал, сердце миру всем посвящал. Что же напрасно С груди прекрасной Шаль я срывал Шаль я Срыва Тщетные Измены Образ Радися, радость очей, чей, хладно отрадися грустью моей. Четный отзывает бедный певец, Встречает мукам конец, мукам конец. могилы грустену унылый кровь Субтитры влачи DimaTorzok